Всем привет, друзья! Сейчас я предлагаю вам сделать вместе со мной зарядку на все тело. Это совершенно простое действие, которое отнимет всего лишь 5-10 минут вашего времени. Зарядка будет состоять совершенно с простых упражнений, которые помогут проводить ваш организм. После нее вы будете чувствовать себя энергичным и заряженным на протяжении всего дня. Из инвентаря вам ничего не нужно, только ваше желание. Ну что, если вы готовы, тогда мы начинаем. Поехали! Перед основными упражнениями давайте разогреем наше тело. Начнем с вращения наших стоп. Сначала одну ногу, затем вторую. переходим к круговым вращениям коленями в правую и в левую сторону руки на коленях ноги вместе Дальше делаем круговые движения тазом, по часовой стрелке и против. делаем круговые движения тазом, по часовой стрелке и против. Включаем в работу косые мышцы живота, а также мышцы спины. Одна рука на поясе, вторая тянется в сторону. Начинаем задействовать плечи, делаем круговые вращения вперед и назад. И заканчиваем нашу разминку шейными позвонками, опускаем голову вперед-назад и в стороны. Переходим к базовым упражнениям с собственным весом. Начнем с приседаний. Ноги на ширине плеч, спина ровная. Yeah, well i better activate, activate the power <coughs> i'ma activate it gotta make it gotta chase it Shut i don't care what they be saying i'ma do it now when i've been really safe and i ain't giving up and i ain't giving in do it now for the dividends i'll be on the path i just gotta get it because i got my mind those one, one bigger things oh man i ain't gonna give it now i'm gotta lift this now i'm gonna be man i'ma kill this stuff real quick i'm gonna go take it to town 'cause i gotta be that king in the ring when i'm knocking it hey. when i'm back with the whip because i am just on of the journey you just know that I'm just going to say. Постепенно перешли к выпадам. Поочередно выставляем ногу вперед, следим за коленями. Cause I just need to get it, man, I need to be The thing that I just painted out Man, you won't go see See my vision, I'ma be it I'ma kill it, I'ma take it all Coming in, I'ma play it now I'ma kill them dark, I'ma play the ball Cause I get it, gonna get it, man, I really just need it Tell these guys that they can beat it I'ma get it, I'ma grab it, man Take it, never receive it I'ma make it mine I'm explosive like a mine I've been working every time Yeah, I do it on the grind I'ma shine, I'ma shine, yeah Every single day I'ma kill this competition Cause I'm going to say, hey, hey. really go saying yeah, I guess really ran through the pain, but I'm just back on my path and I fixed it now, it's really okay, so I ain't gonna waste in my chest and just my time, so I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. Дальше поработаем над прессом. Ложимся на спину, ноги расставлены в сторону, руки тянем перед собой. All this time I was inside out Put my heart in your hands and it came back round mm -hmm. Didn't think that you'd fall in so deep. Didn't know that I had it in me Guess my sanity breaks away too не забываем о косых мышцах живота, туловище немножко приподнятое, тянемся руками поочередно к пяткам. Заключительное упражнение на пресс – горизонтальные ножницы. Поочередно поднимаем и опускаем ноги перед собой. Теперь поработаем над грудью и руками. Сделаем отжимание стандартное или на коленках. И завершим нашу зарядку планкой на локтях. Корпус идеально прямой, стоим в таком положении максимально долго. Ну что, друзья, на этом наша зарядка подошла к концу Надеюсь, вы зарядились бодростью на весь день Не забудьте подписаться на канал и оставить позитивный лайк для продвижения этого видео Спасибо большое за внимание С вами был, как обычно, Дмитрий Макадзеба. Всем пока-пока I've never felt.